Друзья, всем привет! С вами Сакун Виктор из Шэньчжэня. Сегодня я в гостях у своего товарища Сергея. Компания Вэйда Лун. Великий дракон. Как... Ну Перев... да, можно так перевести. Хорошо, <с> давай <pour> теперь на камеру <ses> привет. Сергей, расскажи, пожалуйста, что сейчас более востребовано в Китае? И можно ли вообще употреблять такую формулировку, что что-то востребовано более? Или есть понятие правильно продавать, неправильно продавать? Если взять вот мед которые мы завезли до да. до этого пред... официального воза предшествовало четыре года э, так скажем так возы меда без этикеток не буду а -а -а. называть как это было на самом деле но мед, мед мы возили то есть э, фактически вот в таких кубах ну в а -а -а. Вот этих... да. Мы его раздавали раздавали ты имеешь в виду, что это было какие-то ярмарки или нет просто формат. раздавали по друзьям по знакомым, по китайцам, дарили подарки, то есть в нужный момент. Вы понимаете? его упаковывали каким-то образом специальным, то есть там была какая-то, был бренд, вот Ну, у нас были ведра, <сас> <сас> <сас> да. по 5 килограмм ведро получалось, э, ведра были, и были у нас баночки, мы покупали, помню, такие недорогие, просто стеклянные баночки, стекло, почему стекло, потому что это был вкус ну, не особо менялся, <сас> вот, и мы его в стекло, то есть без всякой этикетки просто дарили, Часть, может быть, кому-то да, продавали, но нам нужно было строить какой-то ценовой диапазон, чтобы uh -huh. люди понимали, что мед дорогой. Потому что а в чем отличие меда китайского от российского, знаешь? Mm -hmm. Мне сказали, что в российском меде больше антибиотиков, потому что якобы наши пасечники дают Почему? Ну не все. Но, если yeah. они, например, ты с антибиотиками сюда не завезешь. Ну да, да, да. поэтому да. вторых наш мед с пасеки брата-жены, то есть отец и брат жены занимаются там, пчеловодством давно. Uh -huh. Там еще дед занимался, да, то есть и там нету никаких антибиотиков точно. Uh -huh. там, вот, а в чем отличие мед натуральный, что там, что там, то есть что в России, что в Китае. Но в Китае мед не дают пчелам его выдержать предположенный uh -huh. срок, отбирают его по-быстрому, да, короче, и дают на производство. На производстве его нагревают до 70 градусов, тем самым убивая все полезные свойства меда. Это то такая есть, у них технология. Типа, получается медовый сироп ну, под названием мед. Ну, поэтому дешевый и вот, много. Мы-то возили вообще мед не нагревая. То есть мы прямо ложками накладывали. То есть это, это, ну, тяжеловастенько, но, в принципе, мы же не так часто его благодарили да, или там, mm -hmm. продавали. Но... По мере случая мы его дарили. Фактически данный инструмент называется как бы сарафанное радио, правильно? Вы давали не всем подряд, вы давали, получается, определенному кругу знакомых, у которого Конечно. есть свой круг знакомых. Но ты должен дать причину, почему ты даришь. Да, китайцы же без причины подарить подарок. Это ты значит, ну, дурачок. Uh -huh. То есть, либо ты его близкий знакомый. Либо ты... какой-то подвох, да. Ну, ну не подвох, какой. То есть, что -то я тебе ничего не сделал, ты мне подарок даришь, по большому uh -huh. счету. Опять же, если он подарок принимает, значит, он должен дать тебе что-то взамен. А китайцы всегда отдают. Uh -huh. либо они покупают снова уже покупают у тебя нормальный культурный китаец на второй раз он спросит сколько стоит И когда ты ему говоришь цену вот цена такая-то розничная а для тебя такая-то он начинает о, ну вроде как бы у него есть прибыль да то есть мы продаем его оптом uh -huh. а розницу мы выставили по 150 uh -huh. Вот конечно, то есть маржа них да. то есть мы понимаем, что он трудится, он, он находит клиента, он, за, он отвечает своей головой за наш мед, uh -huh. поэтому он, За качество, рекомендации. Он, он, он, он, он как бы и проценты, это принципе ему неинтересно будет. А тут, когда он понимает, что у него есть, и мы держим эту планку 150. Какой объем, какой объем ушел на вот такое интересное маркетинговое мероприятие? Ну я имею в виду, что только вот раздарили. Да. За 4 не, года? Да весь тест был 4 года то есть ну, не года. то что это не тест это как бы вот. Это была стратегия то есть, ну, ну, а потом это переросла стратегия сначала это были просто подарки то есть не сначала возили для себя потом настали просить китайцы дайте попробовать дайте попробовать и ну мы решили почему нет потом подумали что ну в будущем когда мы поэтому созреем все-таки это свой сыграет она так сыграла про идее то есть сейчас мы завезли мед и вот мы хотели продавать его китайскому Новому году, завезли его по концы. Какой и... объем? Одну тонну завезли. Тонну. Uh -huh. да. И вот не прошло и месяца, у нас уже он закончился почти. А, Сейчас ты распродали? Да, вот уже у нас тут все стояло, там уже ничего нету практически. Сейчас еще вот заберут, понимаешь? Ну, 150 э -э, юаней за один килограмм, правильно? За, за полкило. За полкило. И это как бы достаточно высокая цена. Ну, до и, ну, и мед мы, мы позиционируем как очень качественный. Как очень качественный. Скажи, пожалуйста, продукту создается какой-то авторитет? Ну, то есть, имеется в виду, что создается ли какая-то, не знаю, там, история? Как вот я... Конечно, без истории да? ничего не вот... продашь. Mm -hmm. То есть, во-первых, история у нас какая, опять же, у нас дедушка, брат, там, прадедушка, семейная, то есть, да, наша пасека, то есть, это наш мед. Э, Китайцев другого уже, то есть, не надо довода, то есть, показал на фотографии, там, uh -huh. видео, там, я иногда монтирую, делаю. Просто я знаю о том, что мед на него есть какая-то ввозная пошлина на мед, а вот на продукт из меда, это типа крем-мед, это взбитый там какой-то мед с фруктами, он идет типа как еда и он как без пошлины, так это или нет? Не ли? знаю, не, не занимался этим вопросом вообще. Нас, нас как таковой, нам недавно предлагала одна компания мед в суфле uh -huh. продавать, то есть помогать, мы отказались, потому что я не вижу там перспективы. Ну то есть, ну сам посуди, ну во-первых, Смешная банка. Банка Бан... как из-под... Как банка из-под этого крема, крема для лица, лица. да. да, да, да. Железо железо железо ну, ты же видел, да? Я это? видел, я привозил этот мед. Имеется в виду, что как образец мы давали его китайцам. И, кстати, где-то недавно он всплыл в сети. Имеется в виду, что они все-таки mm -hmm. его каким-то образом продают, но опять же по соотечественникам, то есть по русским. Ну вот, это опять же, ты кому будешь торговать его? Вот, соотечественникам ну, да. или китайцам? Деньги у китайцев или у соотечественников, понимаете. Да, срок реализации 6 месяцев, там, конечно, не разгуляешься, банка достаточно большая. В чем э -э, секрет вообще успеха российского меда в Китае? Как мне объяснял один китаец, он сказал, что -э, хотя я узнал о том, что Китай перво первое место занимает по экспорту меда. То есть, имеется в виду, что они экспортируют э -э, меда больше всех в мире. Но, как мне сказал э -э, этот китаец, он сказал, я покупаю иностранный мед, потому что Китайский мед, китайский производитель, у нас настолько хорошая химическая промышленность, что если нужно чтобы он был жидкий, он будет жидкий. Если нужно чтобы он загустел, он загустеет. То есть я ем и, качество, и, как он сказал, моя голова думает, что это хороший мед, а это на самом деле типа химический продукт. А в России нет, в России не так. Ты знаешь, я тебе скажу историю такую недавно я разбирал. Mm -hmm. вот у нас В одной из групп всплывала информация про то, что Медведев высказался о том, что предлагал китайцам покупать нашу вкусную гречку. Uh -huh. И все говорят, как так? Ну Китай же все больше всего поставляет гречки, вы что? Это же мировой, там там как свинину, там, они номер один фактически в мире поставляют гречку. Я взял, думаю, мне стало интересно, я проанализировал некую информацию в интернете, тем более она сейчас все доступная, uh -huh. если просто посмотреть ее нужно. И смотрю отзывы про китайскую гречку. Слипается, слизость какая-то появляется, то есть невкусная. То есть фактически Медведев сказал Прямым текстом покупайте нашу вкусную гречку. Mm. Я понял. То есть это не просто было это оборот речи, да, то ну, есть да. это был. Он ну, по-прямому сказал. То есть, ну, в лоб прямо покупайте нашу вкусную гречку. Mm -hmm. А ваша гречка невкусная. Она так и есть, понимаешь как бы. И здесь то же самое, скорее всего По поводу меда, то что мне говорили Ребята из Башкирии У нас был опыт один с компанией Волгоградской, ты ее тоже знаешь Они делают крем мед И мы здесь мед не продавали Мы точно так же, типа, ярмарочного Типа его распространяли Для китайцев это было тогда очень Как бы занятно, это был 2014 год Так вот, мы столкнулись С проблемой, что Производитель не готов был к увеличению объема производства то есть он сказал что ну во первых у нас бизнес сезонный соответственно мы не можем вот вы сейчас нам зимой попросили у нас там три контейнера только на следующий год а во вторых получается ну как бы мы не можем резко объемы производства э, расширить а, тогда получается я там связался с ребятами из Кастана, башкирский мед знаменитый и они мне сказали удивительную вещь что у них приезжают китайцы и выкупают урожай вперед то есть они на пасеках покупают урожай следующего года. То есть, ну что уже китайские производители, вернее уже китайские закупщики, они уже все сидят на всех ключевых пасиках. Так, ну, так это или нет? Дождались. Да. Китайцы к вам пришли и купают там вас продукцию. Это вообще это бич нашего российского менталитета, как я насколько понимаю. Вот куда нет к ней в любую организацию наши предприниматели, uh -huh. производители, вернее. Они говорят, что мы хотим продвигать нашу продукцию на китайском рынке. Я на вопрос задаю, как вы хотите продвигать? Они говорят, ну приедете, купите у нас. Я говорю, ну да, да, а, да, вы да. приехали, купили, привезли продукцию через границу, привезли, мы продвинулись в Китаю, мы в Китае. <связать> да, ну а там некоторые через Холдзян завозят по лету они считают, что зашли, зашли не китайский рынок. У -у -у. Как, как пошутил мой один-то знакомый, ты можешь взять коробку, зайти на китайский рынок и написать всем влоги, что ты зашел на китайский рынок. <связываешь, связываешь> не ну, то есть товары. Ну, фактически так и было в 2014 году, когда РБК сообщила о том, что э, э, компания Юникомф объединенные кондитеры, они там продают такой-то, такой-то объем. Это было удивлением для компании Юникомф, потому что фактически они еще ничего там не продавали то есть это все умелые китайцы каким-то образом эту аленку и там тогда еще бабаевский перевозили через границу и тут получается продавали то есть в большинстве своем они как бы идут можно сказать впереди наших предпринимателей но в чем проблема один из главных проблем которые мне говорят производители когда китайцы начинают работать напрямую они очень сильно отжимают по цене то есть цена да. должна быть Просто как бы запредельно дешевый ты, ты, ты еще и должен останешься, понимаешь, в чем дело Вот э, момент заключается в том, что цена очень низкая, закупа Но при этом они как бы сулят то, что купят очень большой объем И так и действительно покупают Но проблема э, в том, что когда ты по дешевой цене входишь на рынок Ты не, не можешь уже поднять ни на йоту эту цену Так это или нет? Были ли у тебя такие примеры? Кто, ну, кто это... входил на китайский сдамик? Нет, понимаешь, это здесь вопрос такой, он несколько... Э, нескольких у него ракурсов есть. Uh -huh. Первое, почему не могут, допустим, некоторые наши производители э, пере, даже переплюнуть свой товар по цене, продать его ниже, потому что часть товара китайцы привыкают, привыкли заводить через беспошлиные зоны, uh -huh. так называемые беспошлиные зоны. Они есть и в Харбине, и в Шанхае, да, в Шанхае, в Шэньчжэнь даже эта беспошлиная зона существует. Их, по-моему, по в Китае 11 таких зон, сколько я знаю, и здесь проблема в чем, насколько я слышал, когда, по-моему, про корейскую косметику, я не знаю, пробрать не буду, но я слышал, был какой-то продукт, они продавали таким способом корейскую косметику, допустим, по 5 юаней, а когда решили пойти нормально, то есть в ритейл, то есть в сети магазинов, нужно было заводить все официально, естественно, цена выросла, китайцы перестали покупать. А, потому что оно просто стало дороже Да, оно стало дороже То есть секрет, если честно, для меня всегда было, когда, допустим, сейчас мы там покупаем какие-то русские продукты где-то на в харбинских магазинах, да, я всегда думал, что это все контрабас, то есть люди в сумках там переносят, китайцы заносят Я был свидетелем на границе с Ну раньше, да, раньше так да. возили но А сейчас, сейчас... через беспошлиные зону. И беспошлиная зона, она всегда существовала, просто китаец никогда не расскажет, как он работает А, и они, получается, как я понимаю, работают в b 2 сегменте только, правильно? По беспошлиной зоне. Они они, в B2B не нет, могут. почему? Ничего не сложно им сделать свои стикеры наклеить. А, чтобы Они, здесь... допустим, да, ну, где-то купили до этого партию, официально такую же, понимаешь, а остальные завезли через беспошлиную зону То есть правильно ли я понимаю, что через беспошлиную зону товар начинает продаваться на Таобао по заниженной цене, соответственно, чтобы компенсировать, ну как бы и обеспечить максимальный спрос А потом, когда уже дело доходит до оборотов, до сетей, до всего такого, производитель понимает о том, что он сталкивается с большим заградителем барьеров, там пошлины, там всякие разрешения, то есть цена становится неконкурентной Способны, верно а с точки зрения перспектив продажи вот мы не говорим про сети все кто с кем я беседовал про сети они говорили что после того как люди работают с китайскими сетями наши сети российские самые любимые самые дорогие и самые прекрасные то есть и меньше всех денег берут ну как ты опять же ты выстроишь свою работу должен продукт должен быть узнаваемый если продукт неузнаваемый, вот даже нам дойти сейчас до узнаваемости, вот мы прошли 4 года, нас какой-то круг узнает, узнает теперь, да, угу. теперь мы сейчас этикетку наклеили, мы даже сделали свою торговую марку, так. теперь второй этап пошел, понимаешь, по то названию, есть, по названию, то есть длительный этап, в нашем, в нашем как бы плане расширить линейку, допустим, ну как минимум до 30 э, видов меда. На данный момент из, из, из того, что узнают китайцы, это два момента. Это шоколад Аленка и этот, конфетки эти конфетки, господи, забывай все, как кракан. Кракан, да, да, да, вот эти конфетки. Ну, я кар... уже и подделки пробовал. Ну, кракан, понимаешь, уже до того шло, что... до, мне кажется, даже мне не так кажется. Дошло uh -huh. до того, что они, хотя я знаю, какие там продажи огромные, то есть у них идут там, чуть ли не эшелонными ежемесячно, но, мне кажется, все-таки зарабатывает там больше подделки, чем сам Кракан теперь. Ну, ну логично. Ну, Таких ну, продуктов практически уникальный. нету, да, это уникальный да, да, случай. Да. И все, все, все думают, что Кракан это как, что то тоже то самое будет Салон. да, Да, да, да. да. Вот ну, и, и, но я... они, они попали в цвет, во-первых, понимаешь, они попали во вкус. Они попали, мне Китай сказал, чем хорош Кракан. Он и шоколад, и карамелька, и немножко твердый, и немножко Да, мягкий. Да, да, они не любят твердые. И как бы сосательный, и как бы жевательный. И чуть-чуть соленый -чуть и чуть-чуть сладкий. Да, идеальное все. Да, идеальное сочетание такое. Хотя. Мы, получается, привозили продукцию Конфило Это волгоградский производитель У них есть очень похожая конфета, еще вкуснее Но, к сожалению, она дороже То есть, ну вот, И по цене никак И опять же, сейчас курс еще рубля укрепился То есть сейчас в районе 9 Когда было 12 рублей, там можно было лавировать Когда сейчас 9, достаточно сложно Особенности продажи продукции через онлайн Вот как вы продаете? Если я, например, ну, производитель Сейчас смотрит нас, да Он снимает такое помещение там за там, 20 там, тысяч юаней или сколько оно стоит, и привозит свою продукцию и начинает рекламировать на китайском рынке там, по соцсетям, там, по, по Вича и все такое. Насколько вероятно, что будет успех при такой схеме? Ну, во-первых, кто этим занимается вопрос. Uh -huh. Потому что здесь, опять же, то есть я всегда глубоко копаю. Uh -huh. Если говорить о том, что, ну, например, ты хочешь конечно, открыл ты вот этот офис, да, посадил сюда людей, эту компанию. Это правильно. Открыть uh -huh. компанию, завести сюда товар и продать свои компании. Обязательно Путина насила. На Путин, конечно, этот Путин. Он нам продает. Он продает нам все такое. Вот только он, да. Везде мы его с собой возим, и мы можем продавать. Вот это, кстати, тоже немаловажный момент, да. Но. Именно о том, что здесь ты просто приехал и сел, даже наняв китайца. Во-первых, начнем с того, что по менталитету китайцы тебя не считает своим. Uh -huh. И все, что наработает знания и опыт, он с тобой не поделится никогда. Uh -huh. Он будет поделиться. это использовать, он будет даже если знать, если, знаешь, если он знает, что это ускорит процесс, он не будет тебе говорить, потому что пока ты не знаешь, ты ему платишь. Понимаешь? И когда он продвинет твой товар, вопрос. Он, ты, а во-вторых, наши еще любит управлять китайцами. Они же с понимания со своего менталитета управляют китайцами, Китайцы говорят, ну что мне платят, я буду делать, как он скажет. Угу. И он будет делать, как ты скажешь, а ты делаешь по-русски, по-украински, не знаю, по-азербайджански, по но ты делаешь по Советскому Союзу, то есть вот этому как клише, понимаешь? ты не по китайски делаешь еще один из моментов распространенных это когда приезжают сюда ребята и говорят у нас есть знакомый китаец мы его хотим взять в партнеры и он будет заниматься продвижением я начинаю спрашивать говорю, слушайте вы же до этого занимались там чем то чем то он да да мы василий там это он логист у него очень много связей все такое то есть они фактически делегируют работу по продвижению просто человеку по, ну, по принципу того что я его знаю Но он это, за их деньги по имеет связи понимаешь как все остальное а потом... как лучше поступить как искать специалистов может быть это русские со знанием китайского может быть это какие-то особые китайцы или китайские студенты как по какому опыту вы идете у нас ну у нас опыт простой первых в... Жена моя жила в китайской семье 20 лет, знаешь как бы... Вы сами разговариваете по-китайски, начнем с того, да, поэтому вам немножко проще в этом. А вот с персоналом. Я тебе скажу даже больше, у дети китайцы, да, у жены дети китайцы, и вот когда мы общаемся с нашими же друзьями, которые первыми познакомились в свое время связями, они нам не говорят всего того, что говорят нашему ребенку 18-летнему, китайцу, он соплеменнику скажет больше, чем иностранцу. То есть у них все равно есть вот это такое братание, чего нет, к сожалению, у русских, здесь даже такого нет У нас не то, что нет, у нас даже каждый сам себе барин, понимаешь, у нас попробуй всех объединить Мы пытаемся объединить какую-то часть производителей, пойдете вместе, у вас денег, мы понимаем, денег у вас нет, давайте объединяться Давайте что-то делать, совместно идти, нет Ведь очень простая схема, склад на территории, допустим, провинции Гуандун там 5 предприятий Стоимость его вообще копеечная Даже по сравнению с Россией Привезли сюда и продаем в онлайне, продаем средне с бытовым компаниям вот этим. Потому что мы сегодня только обсуждали там перспективу с э, сухим молоком. И никто не хочет вы, вываливать там 75 э, тысяч долларов за один контейнер. уже вот. да, не они, они, они 2000 не хотят вываливать. Вот. они хотят привезите сюда, мы даже подороже у вас купим, но объем тоже чуть-чуть поменьше. То есть вот единственное, как я считаю, на чем осталось играть, это вот только на этом. Потому что китайцы э, не с большой охотой... Э, ну, как бы, платят за что-то, как бы, вперед. Не хотят говоря. ждать ничего, не хотят. Они, во-первых, думают, зачем тебе платить будем? Потом, кто хозяин товара? Вопрос второй, да, то есть раз ты не хозяин товара, то зачем ты нужен? А с другой стороны, тебе поддержка вряд ли то есть, будет. Мы, зачастую, производители тебя могут предать то есть ты раскачал продукт, таких историй очень много тоже. Продукты, я знаю людей, которые раскачали некий продукт, не буду называть имена и фамилии, uh -huh, uh -huh. и бренды, да? И через спустя, грубо говоря, там 8 лет китайцы перешагнули через русский. Так, и нет. все, и получается, что 10, 8 лет по коту под хвост. 8 лет это еще хороший, как бы срок дали поработать. Потому что, как правило, уже после второй успешной партии засылается либо представитель китайский сам китаец идет либо представитель русский уже идет по 8 по лет прошло до узнаваемости этого бренда А, ты имеешь виду, что бренд развился и поэтому они на это. Но вот момент работы с производителем, да, это конечно важный момент и здесь играют только какие-то вот местные родственные связи, то есть когда там до дядя у меня хозяин завода, я на него фактически работаю, поэтому за это не переживайте. Вот ко мне сейчас кто-то обращается, первый вопрос Торговая марка, владеете или не владеете, зарегистрирована в Китае. Второй момент. Китайцы после второй партии поедут на ваш завод и выкупят полугодовую, полугодовой план у них. Ну не полугодовой, но сколько-то, сколько-то. Ну, вот. А согласиться или не согласиться? И вот здесь многие... Не знаю. То есть, ну, инструментов, так сказать, удержания производителя нет. А многие производители с удовольствием соглашаются. О, отлично, сами к нам пришли. Видите, какой у нас хороший товар. А они начинают брать, потом начинают дебиторить, потом, получается... Говорят, извините, мы оплатить не можем Этот думает, как так, у меня уже объемы Приходят типа другие китайцы с ними уже начинают работать А с этими дебиторкой висит Он в суд подать не может По документам там все непонятно Судиться с китайской компанией Они отправляли напрямую И все, и вот таких примеров у меня тоже достаточное количество Но там есть это, юридические там, вопросы а, По поводу того, как это происходит Многие, допустим, у нас говорят Производители Вот купите наш товар, он говорит там Давайте занимайтесь нашим товаром, наш товар очень классный, его китайцы покупают. Я говорю, сколько раз у него скупили? Я говорю, наверное, один раз, да, и больше не пришли. Ну, знаете, куда-то потерялись, да, то есть у меня один говорит, что у него контакты потерялись почему-то там, ну, волшебным что образом, то да, что-то случилось. Да, да, что -то, случилось. Uh -huh. то есть, понимаешь, почему-то китайцы вот странным образом купили контейнер, больше не выходит на связь. А здесь происходит следующий момент. Например, ты хозяин сетки магазинов, то есть, в Китае работает некое такое Гуанси, uh -huh. связи, то есть, родственные там и так далее. И чем-то ближе, то есть, ну, и вот, короче, ты имеется в виду хозяин вот этой сетки да, магазинов. 100-300 магазинов. Я, допустим, некий понимающий что-то в продуктах питания. Угу. Я, так, я, я, я так короткую цепочку расскажу, да, вот да -да -да -да. говоря. И ты говоришь, Серега, мне нужно поднять снова ажиотаж в моих магазинах. Каким образом? Ты должен завести новинку. То есть, раз ты знаешь, значит, человек, то есть, значит, должна быть яркая, красивая, туда-сюда. Но вкус никто не говорит. Uh -huh. Почему? Просто что-то новенькое? Да, что-то новенькое. И вот, допустим, я иду на выставки, смотрю, какие товары есть, беру на карандаш, потом с ними связываюсь, опускаю их как можно больше по цене. Я знаю, что куплю, что куплю один раз, uh -huh. не дай бог, я пойду второй раз с ним покупать. Этого не будет, потому что я китаец, зачем будут двигать чужой продукт? И он покупает на один раз, дай бог, там у нас предприятий много, контейнер или два контейнера, как нас говорят, купил, да? продукта завозят на эту сетку, они знают, что они за месяц продадут. Я знаю, что товар говно, сладкий очень, допустим, для китайцев. И, и хозяин сетки знает про это. Ну, там закупщики, все это знают. Кроме покупателя, uh -huh. он пришел, один раз купил, и больше он продолжает. Этого прод... достаточно. Этого он больше, больше он не купит. Все. Да -да, это было литмагнитом, да. Понимаешь, как бы все, он купил и, это, и отбежал. Все, они следующий контейнер тащат. То есть, потому что даже вот некоторые сети магазинов мелкие, они даже делают, видел, ремонт сделали, якобы, якобы другой хозяин. Uh -huh. Те же самые сидел. Просто, Просто они обновили. Они делают инфоповод, чтобы а, да. был пост. Ассортимент прийти. обновили, и опять народ туда побежал, понимаешь, покупать. Понимаешь, у них пошло интересно, как бы, ну то есть какие-то идеи закончились, да, и они опять там все меняют. То есть раз в полгода, раз в год там что-то что меняют. По поводу выставок, вопрос. Во-первых, первый вопрос, когда уже можно российскому производителю идти на выставки, то есть какие нужно соблюсти, ну, как сказать, мероприятия или меры предосторожности. И второй момент, насколько они эффективны, эти выставки по еде. Ну, во-первых, допустим, если мы, опять же, про какую выставку говорим, есть региональные выставки, а есть международные такие специальные выставки, да, uh -huh. такие, как это, Шанхай. Гуанчжоу, Гуанчжоу ФутЭд Экспо. Ну, Футэкс Экспо пока развивается. то есть в, прошлом году она, в этом году она больше в два раза была, чем в этом году тоже был там. Да, да, да. В этом году она была в два раза больше, чем в прошлом году. Ну, то есть, понимаешь, был, как... В этом году было около 20 наших производителей. Да. То там половина из Рязани всех загнали. Из Белгорода были. Белгородцы. Да-да-да, короче, вот. Но здесь понимаешь ситуация какая. Они приехали с товаром, которого нет в Китае. То есть они его предлагают. А китайцы зачем? То есть во-первых, первое что нужно сделать адаптировать продукт полностью под китайцев второе ты должен его сюда завести он должен быть здесь Он должен быть здесь тогда уже выставки какую-то имеет э, смысл а кормить китайцев образцами то есть вот этими ну и Они что? Они не забудут там? потому что миллион он, человек знает, что он не будет ему не надо морозить в месяц деньги зачем это надо он будет... европейцев здесь полно будет купить тем более европейский товар купит быстрее чем русский угу. его ждать не надо Пришел, договорился, забрал и купил, допустим, когда... чем раскрученнее товар, тем меньше маржа, uh -huh. понимаешь, то есть заработка, но значит, что он все равно отлетит, то есть он может вложиться в этот, постоянно откладываться, допустим, в продукт раскрученный, чем не раскрученный, он еще не знает, как он пойдет, да, к тому же срок годности, во-первых, во-вторых, наши никогда не держат слово, если китайцы китайцам, они как-то, если у них лицо потерять боятся, то uh -huh. у нас нашими uh, разговаривать по этому поводу бесполезно. Потому что он сегодня сказал, завтра у них там симпозиумы, там три года идут. И пока они собрались, китаец уже, он переориентировался вообще в другой, другой отрасль даже, может uh -huh. быть. То есть продавал мед сейчас, стал продавать вот. Они там то тапочки продают, то флешки, то потом мед, понимаешь? Ну, там, ну, неважно. То есть, главное, чтобы деньги шли. Они же скоротичны. То есть они отработали, денег стало меньше, они уходят с этой темы другую тему. То есть а, а, бывает параллельно идут несколько сразу тем. То есть у них обычно как вот и производители фабрик. Он же не одной фабрики хозяин, но у нее доли в низкой фабрики uh -huh. Как они делают? Они объединяются в одну коалицию. Ты делаешь корпус, я делаю вот этот чип, я не вот это, вот это, вот это, вот это. Все, они объединились в товар. Что вышло? Хрень номер один с одной камерой. Потом выходит хрень номер два, с второй. Они могли купить. Сделать сразу с пятью камерами, понимаешь? Там, не знаю, там, с пятью синками. Но они это делать не будут, они это растянут во времени. Это же как бы маркетинг получается. То uh -huh. есть мы уже сейчас живем в, вот, в обществе потребление, Потребляться, да. да. Понимаешь, как бы и вот они это, это естественно, все это используется. И то же самое и здесь. что он будет ждать-то тебя? Пришел, там, вот, не, я знаю, там ездят они со своим товарами по пять лет и чего. Мы 5 пятый год ездим. Я говорю, и что дальше-то? Ну ничего. Я говорю, а смысл. Мы даже не понимаем, что нам нужно здесь находиться. Откройте компанию, ну как-то вложиться, вот это надо пять лет ездить, могли бы деньги потратить на какие-то существенные мероприятия. Uh -huh. Ну, по крайней мере, как ну вот как у вас, типа с этим медом, да, то есть вот такой, в долгую. То есть можно платить, я знаю, что у меня есть знакомый, он работает представителем двух компаний. И Это как раз тот случай, когда из Москвы э, дают указания. То есть одна компания им платит 11 тысяч, другая компания а платит 13 тысяч. Да, да, да. И делают после регулярно какие-то там эти как там, дегустации, регулярно какие-то встречи. Пока, конечно, толком не продают. Что-то у них в Гонконге находится, типа по чуть-чуть. Ну вот, а почему-то в Китае полноценно ввести не могут. И вот такая стратегия, как будто бы вот мы типа в Китае что-то в Китае продаем. То есть вот у них, видишь, у них же они платят какое-то Плату, ну да. а у них есть сходить в баню со своими друзьями под хозяином этих производителей uh -huh. и сесть сказать а я в китай зашел вот uh -huh. у меня офис адрес посмотрите а другому то, ну, то есть у меня длиннее uh -huh. вот так вот скажем понимаешь то есть так-то так -то не видно а так длиннее становится так, правильно ли я понял из твоих рекомендаций по поводу продаж в Китае, что, во-первых, онлайн жив, то есть имеется в виду, что живее всех живых, что не нужно ориентироваться на сети, как все идут с зашоренным видом, что вот мы сейчас сразу в Vanguard, мы сейчас сразу 7-11, куда угодно. Второй момент, товар должен быть обязательно здесь. Третий момент, он должен быть адаптирован, получается, под Китай. И четвертые должны быть проведены мероприятия по узнаваемости товара, либо по какой-то маркетинговой истории его, чтобы клиент клиент что-то понял, что-то Ну увидел. вот на сегодняшний день, если ты забьешь бойду Иван-Чай, по-китайски, да, либо Кипрей, то ты найдешь только нашу, нет, ты видишь только два вида сообщений. Первое, о том, что русские пьют Кипрей, потому что у них не хватает денег на китайский Пуэр. Так. А вторая информация, которую я специально нанимал китайцев для этого, которые за с которым производители, мы, мы работали, он этого не понял, нашу дол, дол, дол, долгоиграющую, грубо говоря, такую э, минус замедленного действия. Uh -huh. Она, мы дали истории э, травника Николая II Бадмаева, как во Второй, Великой, во второй мировой войне этот э, Кипре использовали. Э, Типа такие солдаты для согревающихся. Да, да, да, да, там для салатов, то есть это два завода целых стояло. Там Гитлер даже отложил какой-то план, э -э, наполненный на Питер, он пошел найти эти сразу сначала за разрушить или захватить вот эти два завода. Uh -huh. Понимаешь, и она все-таки и водила, потому что эта история нужна. И после этого теперь есть альтернатива о том, что он полезный. Этот сорняк полезный, понимаешь? А раньше, то есть китайцы посмотрели, блин, да какая-то, чувство сорняк будет? Перевод сорняк, да. да. Во-вторых, они начинали говорить, нам нужно продавать его, там, грубо говоря, по 20 юаней там, там, за пачку 100-граммовую. Мы раз выкатили 140 юаней. И китайцы что в их металлитете как, если это чай полезный, он должен стоить дорого, Правильно. он не может стоить дешево. Да, да. И мы пошли вот этим путем, что он должен стоить дорого. Тогда оптовая цена стала более привлекательной, опять же пошли к тому, понимаешь? То есть другой момент, очень, очень важный, когда нет товара в, этом, в информационном поле Китая, его нужно напихать, где, где только попало, допустим, по, то есть должен по выстроить всем, и цену, потому вариант. что он не знает, почему продавать его. Он говорит, а почему продавать? То есть тоже был момент такой, что он не знал, почему продавать. Мы говорим, посмотри, вот у нас на вичат, на, то есть WeChat магазин был, ценники стояли там по 140. Ему покупали по 140, понимаешь, что-то прикол-то uh -huh. Мы его там по вечерам раскидывали по группам и они нас покупали Немного, но даже хотели образцы, говорят, покупай образцы, вот образец цена uh -huh. Они все хотят бесплатно, китайцы очень любят, дайте мне бесплатно, а я потом подумаю uh -huh. у нас Наши многие агенты так говорят, нам нужен мед, мы хотим бесплатно, чтобы нашим там дать, но они потом купят 200 ящиков, я говорю, не купят я говорю, я не там бесплатно, потому что я знаю, что не купят. Это бес, А чем, это, чем эта стратегия отличается от той, которую вы применяли? Или вы применяли исключительно по своим друзьям да, раздавали, да, да. да? Типа это личные связи плюс подарок, Конечно. а не просто так образцы сэмплы, как возьмите, возьмите, возьмите, это не работает. Нет, нет, нет. нет, нет. Все понял. Во-первых, ты идешь людям тем, у кого есть большие тоже связи. Понимаешь, допустим, бабушки, которые также где-то за столом могут сказать богатые а бабушки, там... не постоянно же вместе как кучкуются, да, богатые бабушки, да. Понимаешь, богатые дедушки, Это семья, во-первых, у них своя семья, то есть, во-первых, у них все слушают, слушают старших, uh -huh. это тоже нужно использовать. И мы, допустим, даже сделали упаковочку, то есть маленькой наклеечку. она там медведи, понял? То есть это какой-то Савдеповский такой стиль, uh -huh. то есть понимаешь, как бы uh -huh. знаешь, ну родной по покажу, да. что если надо на камеру, uh -huh. вот. И это такой Савдеповский стиль, но то есть они помнят еще это время, понимаешь? И им это проще. Мы пошли через бабушек. Они через молодежь. Молодежь, она и этого.. Они это когда покупают, я куплю мой, они говорят, я, я, я куплю маме. Uh -huh. Понимаешь? Они видят что-то такое. Ну, не кстрое, не, не не, она такое, именно тех времен, этикеточка uh -huh. сделана. Вот маме куплю подарок, понимаешь? Мама попробовала вкусненько, все, а раз мама сказала хоть раз вкусненько, то он будет только это покупать. А какие планы у вас дальше на мед, вот, допустим, какая вот стратегия, поделись дальше, там, контейнер, там, или там, или вот так же э, лучше выдерживать какой-то дефицит э, продажи, но при этом максимальные цены? Не, ну, естественно, будет и дорогой сегмент, и дешевый сегмент, то есть он не может быть все, все дорогим, uh -huh. Если, я до этого в на начале сказал, что у нас в планах э, завести там, ну, как минимум, ну, хотя бы 30 видов, да, uh -huh. может быть 20 разных. разных, то есть из них будут два каких-то там локомотива, грубо говоря, таких дорогущих, причем должны безумно быть дороги стоить. И он должен быть чем-то таком, ну, то есть, понимаешь, опять же, где мы продаем его? На юге или на севере? Uh -huh. На севере ты ничего не продашь дурак. На севере ты будешь продавать, ну, скажем, скажут, в магазине это стоит 50 юаней или, или 30 юаней. А ты мне тут в паре уже 150. Что, дурак, что ли? Понимаешь, просто ни денег нет, допустим, даже, даже агент с севера, он будет накручивать 2 юаня и тому радоваться, а южане, допустим, у них хотят больше. Ну, южане 25 процентов не накрутишь, ну, товар не очень интересный. Да и 25 процентов на них тоже мало, угу. такого быть не может, приди в любой, на любой рынок, там, ну, вас, если, если это даже электроника, то там минимум 40 процентов. Uh -huh. А то и там несколько раз бывает. Я-то я даже сам знаю, потому что мы занимались некими товарами, производством, то есть мы в это вписывались, да. Uh -huh. Я знаю ну, во сколько раз это на, на, на производстве накручено. Uh -huh. От себестоимости во сколько раз это накручено, это, блин, это нереально, большие деньги. Вот эти всякие, как это называется, то электронная косметика, так называемая, да, yeah, ну, там, там, там, там, там же тысяча процентов фактически накручено. Не, такого? Ну, это интересный развивающийся бьюти-сегмент, аппаратная этот, медицина, аппаратная косметология. да. И все как бы хотят быть к этому причастному. Я, если честно, считал, что это такой, типа как, временный такой Не, Продолжает? Подаю. Самое интересное, продолжает. Тут у меня знакомый просто наш друг, который занимался занимался он. Когда мы занимались, помнишь, электронными сигаретами, были да. большие объемы в Бразилию завозили. Так вот он раньше занимался электронными сигаретами, по параллельно он развивал тему вот этой электронной косметики. Я а -а -а. вот он себе стоимость это точно знаю. А, -а, -а все понятно. То есть там, все, все, у, него, все, у него все хорошо. Как ты думаешь, каковы перспективы именно российской продукции на рынке Китая? Потому что ходят некоторые слухи такие, что якобы там, Китай портит отношения со многими странами, там, ну, в частности там, Соединенными Штатами, и часть продуктов США будет там либо недоступна, либо там, получается дороже. И что они все всецело смотрят на Россию, и что вот сейчас даже так, что, допустим, производители будут ориентироваться на китайский рынок больше, чем на российской, что типа нам будет еды не хватать, и китайцы будут у нас больше брать. Будет ли такое когда-нибудь или нет, как ты думаешь? Ну ладно, я по-другому перефразирую. Будет ли какой-то шквальный спрос на российскую продукцию, именно на российскую? Я скажу, э, будет, если, мы, если наш продукт будет высвечиваться в всяких э, пространстве, то есть фильмы, выпускающиеся, да, вот иностранные. Почему? Они хотят купить только итальянское вино, вернее французское вино, итальянские спагетти, потому что все это в фильмах показано. О, да. Что у нас показано из русского продукта в фильмах? Водка. Ворка. Водка сама себя продает фактически теперь получается, понимаешь? Ага. Все остальное это нужно пыжиться, то есть это нужно, то есть нас, нас во-первых, мы кто такие русские? Русские и вообще славяне, это чумазы для запада, то есть нам дорогу дадут, не дадут. То есть, понимаешь, и китайцы-то не учили, хотят, чтобы нас, нас тут видеть самих. Ты сам сказал до этого, что продукт какой-то развился, они пошли, сами сделали производство. Да. Вот как они, допустим, я, вот мое мнение тоже, опять же, из моих наблюдений, как вот видел такие, по, выпускаются эти, э, так называемые, медовики. Да-да-да, эти, дешевые. Да-да-да. Их оптовая цена 6 юаней, знаешь, нет? Оптовая цена 6 юаней, это с производства. Производство заработало... Вот, пожалуйста, прямая продажа, да? Пришел человек какой-то. Это соседи ходят, да? Because а, соседи. Как ну, раз каждый из них является таким вот ну, маленьким маркером вашей продажи. То есть, когда покупают соседи, а у вас здесь достаточно много народу, я смотрю, и много кто тут. Свинок? Они очень много закупают, но мы здесь не выставляем на продажу, либо сейчас мы, кстати, нам внизу договариваемся, нас пригласили там один большой магазин. И мы сейчас будем там выставлять алкоголь. И получается, что там там выставим розничную цену, uh -huh. чтобы не мешать нашим соседям продавать, Нормально, дорого. А, перепродавать. Ну, да. Но это правильно, это важно. Да, Потому что, что у нас как бы не задача, но задача сохранить. Он просит, он просит рекомендации? Нет, он говорит, ты сюда, да, дорогой а покупать, -а. <говор> и ты даже предлагаешь такой же дешевый, если нет, не какие А, подороже, подороже, okay, да? Окей, окей, я просто скажу вам. Купил одну и ушел. То есть, он сейчас спрашивал yeah, подороже. Вот так, друзья, происходят продажи вживую. То есть, мы сидели, пришел китаец, увидел вино, которое он когда-то, видимо, пробовал или где-то видел, взял, да по Вичату ему сразу же оплатил, потому что они в контактах были, вот. И технически у китайцы они визуалы, и они, как сказать, когда они что-то купят, они это сфотографируют, и у них обязательно кто-то спросит, где то это купил, ну и, соответственно, он наведет их на, на этот офис. Все, он ушел, да? Ну да, я просто спросил тебя насчет, что еще надо. Все. У них после чего они, они скупили последние меня а, было национальная коллекция а, дорогая как раз и все, все забрали они приходили с друзьями вот видел да ну именно потому что да и это было им вкусно но они как бы берут вино на подарки в большинстве мне говорят ну сейчас да сейчас пойдет жара какого-то нового года китайский новый год да, а вообще вот например встречался сегодня со своим, со своим знакомым я им давал образцы там э, по э, конфеткам говорю уже как он говорит, сладости в общем разные, и он сказал о том, что типа все сладости хорошо завозить под китайский новый год, типа все остальное время их берут очень плохо и все такое. Как, как, какая стратегия по сладкому, какую-то можно... а Многие оптовики они э, живут от нового года до нового года, У -у -у. там от праздника до праздника в основном. Новый год, конечно, это the best у них, ну, то есть вообще там, -то, то есть они говорят, мы можем год ничего не зарабатывать в минус, но Новый год мы это бьем все еще заработаем, mm. то есть продажи колоссальные. Поэтому но это, в этом есть смысл, то есть имеется в виду, что подвозить объемы к Новому году и готовить продажи. Ну, мы-то можем себе позволить терпеть, понимаешь? Как ну, бы... Да, да, да. да. А, многие, когда говорят, что из России предприниматель, ну, производитель, вернее, да, то есть хозяева, то есть начинаешь с ним вообще об этом разговаривать, он ждает. ну, да, никто не хочет ждать. Все хотят сразу славу, деньги и все, что хочешь, то есть и пол -китая ему, чтобы отдали. А как ты отдашь пол Китая, если он даже не хочет палец о палец ударить? Ты знаешь, мое мнение на эту тему, что на всяких различных рода форумах создается такое впечатление, да и в России, кто живет постоянно, о том, что китайцы нас очень любят и о том, что они нас очень ждут и о том, что наша продукция в принципе тут там с руками отлетает. То есть Путин поел мороженого. Тут же следом кто-то там да. контейнер мороженого повез и там продал ну, А потом его раздают бесплатно, потому что оно в срок годности заканчивается Да, да, да есть, не покупает Вот э, создается какой-то неправильный фон для э, этих предпринимателей Потому что все эти предприниматели, они там общаются Да ты че там, ты че там знаешь, какие как наши конфеты там, Знаешь, как Аленку берут, да и твою тоже возьму там Лебеденку там вот, все Тут такое. недавно был э, по поводу э, Звонил один тоже производитель äh, пряников и мне так в трубку, знаешь, так прямо радостно кричал, вы знаете, я тут прочитал статью, сейчас пряников тут продали, говорит, на 15 миллионов там, не знаю, штук там или пачек что-то, короче, uh -huh. какой-то китайский большой объем, большой объем, очень какой-то китайец рассказал это в интервью. Но видео нету, есть только текст. фотографии китайца, естественно, <связывая> какого-то не знаю. Может быть, что-то и бряхтал, но может, может быть, русский плохой, может быть, это осознанно было сделано. Но он так кричал, что сейчас я вам завезу пряники, будем здесь продавать. Я говорю, вы знаете, без меня. Uh -huh. Я говорю, пряники для них невкусные, во-первых, нужно адаптировать. Будете, не будем. Ну, то есть, ну, когда начинаешь пряники пряниками пытаться ну, их адаптировать, у них... А что за адаптация с пряником? Меньше их делаешь там? Не, ну, во-первых, нужно их... Э, ну, сейчас покажу, да, смотри. Например, вот здесь одна из очень важных Вот, тут она у нас конфетами, как раз можно э, показать, например, конфеты. Вот, смотри отдельно взятое изделие да. заклеено, запаковано, запаяно как бы, запаковано да отдельно. Это видишь, тут даже еще получается отдельно в отдельном, видишь? А ну ка. А да, получается, что каждая конфетка еще внутри. Почему? Потому что здесь влажность большая. И даже в холодильнике сам знаешь продукты здесь быстро портятся и если ты не запакуешь каждый отдельно то есть а тем более на нас срок годности у пряников три месяца по моему у них идет и там даже когда они высыхают быстро да они быстро то есть и все а что с ними делаете здесь я бы либо это их должен адаптировать под дорогой сегмент то есть чем меньше срок годности тем значит он должен каким-то премиум супер мы мы какие-то премиум продуктом должен быть но ты должен его раскрутить Какие-то наборы те же самые, то есть с медом что-то там, ну как бы там, какие-то подарочные наборы делать, то есть продавать. то есть Хотя бы даже бесплатно раздавать. То mm -hmm. опять же тема какая-то, понимаешь, ну они же не готовы на это идти. Ну то, mm -hmm. есть, ну, то есть они считают, что ну, как, мы же мы должны деньги считать. Потом никто считать не хочет. Они mm -hmm. хотят сразу считать деньги, понимаешь? Они говорят, вагон отправили товар, два вагона денег хотят забрать. Ну mm да. -hmm. Но опять же, китайцы, то есть, опять же, товар, допустим, если твой товар вкусный, почему китайцу должен к тебе идти. Ну, Я думаю, что китайский придет обязательно, поставит рядом такой же завод, возьмет твой технолога на 5000 рублей подороже, uh -huh. сделает тот же самый продукт, будет сам себе экспортировать и импортировать, он будет тоже сам. А потом возьмет твою территорию и подешевле еще продавать. У него денег хватит на это. Вот тут интересный момент ты затронул. Да? Я в общем обратил внимание что общались мы с определенной группой бизнесменов китайских там с переводчиком и ребята от там, 20 до там, примерно там, 35 лет а, находятся сейчас в таком положении что говорят, слушай, нет тем для бизнеса то есть Китай, куда ни сунься везде монополия, хочешь производить лампочки, а в Дунгуане есть завод, который производит лампочки на весь мир, хочешь производить еще что-то ну как бы невозможно и они получается смотрят в сторону России, а, потому что настолько они не пуганные и так сказать ну вот я говорю, что слушай, ребята вообще без башни какие-то, вот они там 17-18 17 миллионов на тест, там типа говорят готовы, но опять же это только слова, непонятно скажут или нет. А мне знакомый говорит рядом, слушай, видите, да, всю их жизнь у них только перло. То есть мы что помним? Мы помним там 90-е, 2008 й 2014 -е, да, а у них только рост. Они не могут представить, что если они во что-то вложат, что они там прогорят. То есть нет, только-только получается вверх. Так вот, запросы как раз вот такой вот, как ты сказал. Они говорят, если есть производство какое-то, мы делаем увеличение цеха, чтобы больше объем было, да? и получается все, что производится на, вот, на новом увеличенном цехе, это все мы забираем. То есть, ну, имеется в виду, что этот. причем мы создаем рабочие места, мы там вас подгружаем, да -да -да, совместное предприятие и все такое, но цеха должны быть наши. То есть, имеется в виду, что, как ты правильно сказал, Подсосать технологию, как Путин недавно сказал, цап -царап, да, и вроде бы все законно, все нормально, но на Россию, на Китай делать. Но с другой стороны, Китай, огромная страна, вот провинция Гуандун, там 210 миллионов, полторы России, типа... Ну, продавай не хочу. Ни один завод здесь, ни одному заводу здесь кислород невозможно перекрыть. То есть, ну, как, мне кажется, что все-таки, э, ну, вот эта стратегия, потому что я сейчас китайцев в этом направлении поддерживаю немножко. То есть, имеется в виду, что если они говорят, мы хотим маслозавод, мы хотим кондитерский цех, мы хотим цех по производству, кстати, вот медовиков. Вот эти вот у них, на, может быть, они, конечно, где-то верхушек находят. Я, я, я тебе скажу, какой как медовики-то делать. Я тебе рассказал тебе. Да, ну и про медовики. Я просто, мое мнение такое, что mm -hmm. вот... Я просто несколько историй сложил в одну. получился медовик, скажем так. Смотри, например, какому-то нашему производителю сказали, что очень востребована мука, и он ее завозит на территорию, даже может быть на беспошлинную зону. Ну, неважно, он завез ее на китайскую сторону. муки. Муки. Но ему забыли сказать специально. Сто процентов я вижу, что забыли сказать специально, что бабушка муку то 50 килограмм то не несет. А. 50 киргам и китайцы начинают выдерживать паузу в плане того что как бы мука подходит к сроку годности так куда ее давать ее нужно утилизировать за деньги ты храни должен заплатить потом появляются медовики за 6 юаней а -а -а, вон она что -то. она бесплатно достается китайцам. Типа на да, купили на Они, они там же делают Это в этих зонах производства, где там 0%. Хитро. По... Хитро. <смех> Это стратегия, прям. Нанимают такие. из Благовеченска или Востока нашего технолога. Она им все настраивает и заплатив деньги, и все, до свидания. Там, там автомат полностью идет. Ну, то есть хоть сказать, что так же будет и с вот этими производствами на территории Российской. Никто Федерации. ничего с тобой не будет делать. Ты белый обезьяна нафиг ты им нужен. Они поднебесные, а мы кто такие, насекомые, то есть люди второго плана для них. Мы не будем никогда для них нужными там, нужное пока время, то есть ну, есть же все-таки, как тебе сказать, ну, так да сказать, нет, ладно, ладно, ладно нужны и не нужны, это, это другой разговор. Есть момент по поводу организации производства на территории Российской Федерации. Налоги все равно будут платиться в местный бюджет, там все равно худо-бедно какие-то русские там рабочие места создадутся. Все равно вокруг будет создаваться какой-то, ну, хотя бы фон, э, ну, как сказать, способствующий бизнесу и, знаете, обслуживающий бизнес, так сказать. Даже если китайцы там будут жить, они все равно будут где-то кушать, что-то делать, хотя... История, история это, туризма в Петербурге говорит об обратном Что м, буквально сколько, я там пару месяцев назад прочитал статью Что сейчас э, правительство Ленинградской области там, э, разрабатывает Программу де популяризации некоторых мест э, в Ленинградской области. Потому что настолько много китайцев. Оказывается, что автобусы, туристы э, и тургиды уже китайские, все гостиницы китайские, рестораны Потому например, что китайцы, китайцы, только китайцы, могут обеспечить нужный сервис. Наши oh, О, пришли за медом. Бед. Ага. А это вот, получается, пришли за медом, да? Да. Yeah. Сейчас мы покажем как это все происходит. То есть, получается, так подожди, это, это вы продаете через GD, почему пришел парень из GD? Потому что GD логистику хорошую обеспечивает. То есть, получается, если вдруг кто-то хочет продавать, то нужно в том числе через GD это делать, правильно? Конечно. Так, это несколько розничных покупок, правильно? Да. Есть, не... так вот, ага. вот так, друзья, происходит. Забор, забор грузится складом. Отлично. Mm -hmm. Продолжим. А он так В день приходит по несколько раз. Ну, как не дашь по несколько раз, ну, пару раз-то приходит. То, то, за, то за алкоголем, то за, то, то за, то за медом. Но вот поэтому у нас мед быстро и кончился. То есть в каждой коробке это 6 килограмм. Я к моменту о том, что как бы способствует развитию российско-китайских отношений неважно как они к нам относятся там, все равно как бы это благо, важно как они к нам относятся это, это ключевое. Как поменять отношения? Никак скажу. не поменяешь, ты стать, должен стать китайцем, либо родить китайца короче понимаешь, ты никак ничего не сделаешь это такой вот, ну ты не китайцы все знаешь, так хочется закончить интервью на какой-то позитивной ноте. Нету здесь позитива. забей. <свят> то есть, ты говоришь про какую-то такую национальную кастовость определенную, да. То есть, это как знаешь, например, интересно в фильме Никиты Михалкова, когда помнишь, там один говорил, что я, там, меня называют там чурка, да, я не чурка, я хирург, да, там я там, там имею заслуги какие-то перед. И то есть и складываются определенные стереотипы по отношению к определенным э, нациям. Вот. Но вот как э, поменять этот стереотип китайцев? нет даже фильмы начали я снимать? же не говорю что китайцы плохие нет ни в коем случае я ни говорю ни... о том что китайцы будут помогать только китайцам и ни в коем разе они не будут пускать сюда чужака для них ты пришел сюда зарабатывать их деньги да почему они должны давать я думаю уже у нас частично подсознательно кто-то думает ты там же в россии там пришел какой-то иностранец там зарабатывать мои деньги ты чего Но... Ну да, а здесь, а это, и а здесь это более выражено. Ведь действительно, когда э, люди говорят, вот у меня получается отец всю свою жизнь, он получается там, ну не всю свою жизнь, там вторую часть, э, он получается очень много закупался на рынке, и многие говорят, вот понаехали азербайджанцы наши места захватили, я говорю, слушай, я в течение последних там семи лет наблюдал о том, как он на шестерке сначала приезжал эти саженцы там или что, не саженцы эти, как скажи мне петрушку эту продавал, вот, и постепенно Постепенно он дорос до автомобиля не Сан Тиана, но тем не менее сам каждый раз приходит. То есть это потом и кровью удалось. Но тем не менее отношения всех остальных понаехали типа забирайте наши рабочие места. И все. Даже у нас есть такой национализм, даже китайцам. Сейчас, тоже. пока импорт формируется, то есть, особенно на юге, да, белые лица востребованы. Потому что это как показатель того, что вот товар хороший. У -у -у. Вот видишь, и я пришел стране. с белым, да, я с белым пришел. Да. Пока ты нужен, ты будешь с ним стоять рядом. Но ты скоро времени станешь не нужен, когда оно добьется своего положения, то есть вот это все покажет, что. Про белых мне тоже говорили, что бывают китайцы, которые напрямую на заводе покупают, они говорят, мы у конечника берем. Китаец говорит, нет, нет, как только ты приходишь с белым, как ты говоришь, белой обезьяны, отношения совершенно другое. Погладит он. Ну как ты его там обманываешь? Да нормально. Ладно. Так, ну хорошо по крайней мере есть позитивная тенденция с некоторыми товарами что сейчас выходить на рынок становится легче чем в 2000 там, допустим четырнадцатом году ждем конечно что немножечко ослабят рубль тогда наверное лавирование я думаю что больше... сейчас китай распахивает двери для импорта но закрывает двери для белых да мне такое ощущение но ты живешь даже по визу ну, по визам это одно По визам я считаю, ну, что это что, подготовка это, это, к Теперь к даже многим закрывают счета в банках э, Счета в банках, да э, В общем э, Думаю, на чем бы закончить На какой-то позитивной ноте э, Нет, ехать как... сюда надо Если, опять же хочу сказать Нужно ехать сюда, создавать некие Коалиции, ассоциации э, Нужно сплочаться только. Они, они могут по, Как сказать, попустить только силу по одиночке никто не зайдет, по одиночке все мы, мы, мы никто, нас сожрут здесь, понимаешь? А если создавать вместе какие-то коалиции, то есть ассоциации, опять же говорю, идти вот таким большим кулаком, то это, в принципе, все двери будут открываться все можно все можно решить. Опять же, должны здесь быть именно принимать решения и вести эту коалицию, то есть люди, которые в этом что-то понимают, у которых есть и связики в Китае, и они живут здесь долго. Ну, опыт, да. Опыт большой, понимаешь, кому китайцы верят. которые знают как с ними разговаривать. Потому что нас придут, нас упокрутят, а, что-то там скажут, понял, типа мы, бояре пришли туда. Ну да, китайцы у них такой менталит, они тебе типа, поклонятся, сплюнуть на тебя пока подворачиваешься и будешь с тобой даже связываться не будут. Потому а -а -а. что ты привел. То, ты можешь обидеть его то есть всякими мелкими вещами. Которых ты не знаешь. Которых ты не знаешь, да. да, да. А для него это как бы ты пришел, куда то хамло тут не нахамил, а что с ним работать. Для тех тоже это важно, как бы, что, ты, что он работает с тем, с кем ему душа лежит. Не все же меряется деньгами, мы тоже работаем с тем, с, с, с кем нам приятно работать. Uh -huh. Если человек с нами обошелся некрасивым, не, не никакие деньги не заменит это. На таких случаях много могу рассказать. Uh -huh. как, как, на, я, бы, я бы готов был увеличить деньги в 10 раз, вернуть эти деньги этому а, заказчику, лишь бы мы по, по, обратно подняли свое лицо. Uh -huh. нам, нам, нам, нам так роняли лица, что он больше не перестало быть доверие к нашим производителям, ну, вообще к нашим предпринимателям. Uh -huh. Мы помогаем. Потом нам так серу, знаешь, это мама не горюй. А мы тут дошли даже до футбольного клуба, где хозяйка, внучка Дэнсиопина, понимаешь? И нам там все обосрали. Мы их довели до туда. Ой. В общем, друзья, ведите бизнес правильно, общайтесь с профессионалами и читайте побольше правильной литературы по Китаю. Обращайтесь к Сергею, я, с твоего позволения, контакты какие-нибудь на соцсети, на твои внизу выложу, Выложи. если будет вопросы, все. Спасибо тебе большое за такое объемное интервью, надеюсь, не последнее, и еще очень много мы чего запишем. Давай.